Доброго времени суток, друзья! С вами vc потолок Бай и Керамогранит. Сегодня мы будем показывать вам, как мы его побеждаем. Это очень насущный вопрос у мастеров по установке натяжных потолков. Если сделать несколько отверстий там, под водопровод, под сливные какие-то системы, то это все не так сложно. Есть коронки, да, есть буквально там, полчаса времени, час-два, сделали отверстие, и забыли, нам же нужно в нашем керамограните проделать кучу отверстий по всему периметру. И это достаточно затруднительно. Использовали много всеразличных методов. Перья у нас летят сразу. Никак не дружат с керамогранитом. различные сверла тоже пробовали, тоже не помогают. И пришли мы к единственному, что более-менее справляется с керамогранитом. Это алмазные трубочки такие, вот здесь у нас паз, алмазное напыление, но и с ними тоже не так все просто, то есть можно трубочку поставить, можно начать бурить отверстия и, проделав 2-3 отверстия, поставить новую трубочку, затем новую трубочку, и так достаточное количество трубочек на помещение объемом в 3 квадратных метра, это получится очень дорого для вас таки, для заказчика вашего соответствия. Вот. И для того, чтобы эти трубочки служили дольше, да, их нужно охлаждать. Раньше мы пробовали работать таким образом. доставили да, оставили баночку, помакал, посверлил, помакал, посверлил. Что мы при этом получаем? Трубочка все равно служит нам недолго, так как она постоянно перегревается, охлаждается, перегревается, охлаждается. То есть такого быть не должно. Должно быть постоянное охлаждение своевременное. Вот. Под потолком это сделать крайне неудобно. То есть нужно либо одному стоять сверлить, второму поливать какой-то бутылочкой или еще чем-то. И мы придумали вот такую интересную систему. Мы нигде не подсматривали сами, когда мы пришли, может кто-то уже что-то подобное придумал до нас, но мы дошли до этого сами. Вот таким вот образом выглядит наша чудесная система. Вот, достаточно смешно, но... В практично получается. Что он здесь имеет? Пластиковую бутылку объемом полтора литра. Объем в принципе не важен. Можно 2 литра, можно 1 литр. Главное, чтобы воды вам там просто хватило на все помещение, чтобы вам не приходилось ее туда доливать. Чем больше, тем лучше. Вот такая замечательная капельница. Обычная стандартная капельница. Вот, с этим вот переходничком обязательно должен быть с баночкой, с отверстием для воздуха, чтобы туда поступало чтобы. Вода нам сюда шла регулятор напора в нашей капельнице. Обязательно тоже должен присутствовать. Потому что когда мы опускаем выше, ниже да, наш инструмент. Чем ниже мы его опускаем, тем сильнее у нас набор получается. И проделав отверстие, мы обычно опускаем инструмент, да, и при этом мы получаем очень сильный напор нам не ненужный. Поэтому после как мы сделали отверстие, мы перекрываем регулятором воду и можем положить наш инструмент, ну, соответственно, шурбайорт обязательно нужен, желательно макита немножко подвеса кусочек специальный немножко скотча, ну, в принципе и все, вот наш инструмент готов теперь наглядный пример, как вся система работает ее преимущество что она нам дает? она нам дает то, что мы можем оперативно намеченные несколько дырок отверстий очень оперативно их проделаться у нас висит бутылка постоянное охлаждение для того чтобы оно заработало то есть сейчас у нас ничего не течет мы можем положить шуруповерт заниматься своими делами как только нам настал момент сверлить отверстие берем шуруповерт открываем здесь отверстие для воздуха вступающего в капельницу чтобы наша водичка могла течь выбираем наше отверстие после чего мы должны шуруповерт опустить ниже уровня нашей емкости с водой и приоткрыть клапан вот у нас водичка начала поступать когда мы поднимем выше она начнет поступать более медленно вот и нам нужно будет открыть клапан чуть больше вот она капает так и начинаем делать отверстие Ну, собственно и все, отверстие готово перекрываем наш клапан и, если нужно, не перекрываем и приступаем к следующему отверстию но прежде чем приступить к следующему отверстию, нам нужно не забыть про очень важную вещь здесь у нас, у нашей трубочки есть специальный паз в который, собственно, подводится охлаждение, в него попадает водичка и начинает поступать вот сюда к нашему месту бурение, сверление, вот. После того, как мы делаем отверстие, у нас здесь в трубочке остается кусочек керамогранита, который высверливается. Его нам нужно изъять из трубочки обязательно. Так как... Вот он. Оп, выбросили. Все, теперь мы можем смело приступать к следующему отверстию. И не бояться того, что тут эти кусочки керамогранита скопятся и сломают нашу трубочку. Если вам понравилась эта система, то мы просим вас ставить какой-нибудь отзыв, либо же поставить лайк. Если вам система не понравилась, точно также же оставьте отзыв, мы посчитаем, учтем ваше мнение, может быть, что-то доработаем, либо будем использовать предложенную вами технологию, если, конечно, придумали что-то более стоящее и работающее. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал.